Твоя, помощь в пути, все без ранья. как ни крути, сердце твое, бьется мощи, вот и любви. What no way? Тысячу листов Все не во сне Все на нему Проглик на тобой Только живу Снова еще Yeah. Uh -huh.